Будьте здоровы, богаты и счастливы в любом возрасте, в любое время года. Это основная задача нашей эстафеты здоровья и счастья, которую мы продолжаем. Слух – это великий дар, которым наделено человечество. И мы продолжаем эстафету здоровья и счастья и сегодня уделяем внимание и фокусируемся на слухе. 2. d Чтобы проявить заботу об этом даре, не нужно ждать тугоухости. Не обязательно даже знать, как устроено ухо и как мы воспринимаем звуки, чтобы начать использовать этот дар по максимуму. Навык слышать других людей важен для коммуникации и успеха в жизни, а навык слушать себя важен для гармонии и баланса в жизни. Научившись слушать себя, мы можем лучше слышать других. Первое, чему нужно уделить внимание, это научиться слушать тишину. Послушать тишину – а на сто крат тебе воздаст за прилежание. Громкие звуки ослабляют слух, тихие, наоборот, усиливают. А тишина способна творить чудеса, чудеса здоровления, исцеления и обновления. Устраивать себе аудиодетокс каждый день – это отличная привычка, которая обострит ваши чувства, поможет получать больше радости и удовольствия от жизни». Терапия тишиной – это отличная антистресс-практика, которая не стоит денег, но стоит того, чтобы уделить ей время. Может, поэтому ее никто не пиарит? В современном обществе очень много людей, в том числе и детей, которые боятся тишины. Они постоянно окружают себя источниками звука – музыка, телевизор, компьютер. Часто от такого шума может уши в трубочку и не скручиваются, но организм получает огромный стресс и нагрузку. Людям страшно оставаться наедине с собой, и это уже классифицируется как психическое расстройство. Но большинство людей даже не догадываются об этом. Отсутствие звуков рождает чувство одиночества. Потеря сопричастности к событиям может казаться изоляцией от окружающего мира. Известно, что традиционные дзен-ретриты проводятся в тишине. Чтобы использовать свой дар слышать по максимуму, не обязательно уезжать на восток. Островки безопасности, очищение сознания, обновление, исцеление не только духовного, но и физического, можно и нужно создавать в любом месте, желательно каждый день. Звенящая тишина. Слышали ли вы ее? Да, ее трудно услышать в городе, даже ночью. Поэтому раннее пробуждение может подарить эти сказочные минуты. Это необыкновенное состояние, которое рождает очень интересные чувства в глубине самого сердца. Терапия тишиной позволяет услышать тихие, робкие голоса своего сердца и своей души. Услышать истинные желания и вспомнить правду о себе. Отключите все источники звуков хотя бы на 5-10 минут и погрузитесь в волшебный океан тишины. Наслаждайтесь этим благостным состоянием. Второе, что очень эффективно поддерживает и восстанавливает настроение и самочувствие, это массаж ушей. Дергать уши именинника – это отличная затея. Не обязательно ждать своего дня рождения и друзей, которые доберутся до ваших ушей с пожеланиями здоровья. Каждое утро начинайте с массажа ушей. Всего 2-3 минуты можете подарить себе? Это помогает не только лучше слышать, но и пробуждает весь организм. Научите этому ваших детей, если желаете им здоровья на долгие годы. В течение дня, когда чувствуете усталость или нужно взбодриться, сфокусировать внимание или провести важную встречу, просто сделайте массаж ушей. И вы не только услышите своего собеседника, вы удивите всех своим прекрасным настроением и уровнем энергии. Третье. Третье, что поможет использовать мультисенсорность в жизни – это аудиотерапия. Осознанное слушание музыки с определенными частотами. Есть частоты, которые гармонизируют, успокаивают, пробуждают, активируют мозг, исцеляют и так далее. Начните собирать свою музыку. Музыку, которая вас поддерживает в разные периоды жизни, в разное время дня и года. Наиболее целебными признаны звуки природы, песни океана, шум прибоя, пение птиц, ветер, в вьюга, шум дождя, разговор огня. Жизнь во всем своем многообразии и красоте, готова нас поддержать. Поддержать звуками, поддержать изобилием и красотой. Главное обратить свое внимание на помощников, которыми мы окружены с момента своего рождения. И еще одно упражнение, которое помогает почувствовать симфонию жизни и тренирует нейронные связи и, конечно же, тренирует слух. Когда невозможно услышать звенящую тишину, не расстраивайтесь, а просто слушайте звуки, которыми наполнено ваше пространство. Можете их даже посчитать. Можно услышать не только шум разных электрических приборов, кстати, они издают разные звуки, ну и разговор разных птиц за окном, шелест листьев, лай собак, мяуканье кошек, шепот дождя, шаги по улице, потрескивание дров в камине, танец капель по подоконнику, жужжение насекомых, смех ребенка за стеной, разговор соседей, звук мобильного телефона, опять-таки не у вас в квартире, не у вас в доме, а где-то вокруг вас. Сколько жизни таится в окружающих нас звуках? И все это изобилие жизни мы можем изучать и наслаждаться благодаря дару слышать. Тренируйте слух, используйте свой дар, и вы начнете слушать не только физическими ушами. Напоминайте себе «Я ясно слышу». И тогда, возможно, при встрече со старым другом вы можете сказать «Давай помолчим, мы так долго не виделись». Это был 2D из мультисенсорности, которую мы развиваем в нашей эстафете здоровья и счастья. Студия ментального фитнеса ВЭЛ Studio 3Z плюс 7D и я, Оксана Даламан, поздравляем с первым днем вашей оставшейся жизни. Какой она будет, зависит только от вашего выбора, который вы совершаете прямо сейчас. Переходи по ссылке под этим видео и будь здоров, богат, счастлив в любом возрасте, в любое время года.